Здравствуйте, меня зовут Гордиенко Наталья Николаевна. Я работаю врачом-инфекционистом, врачом-аллергологом-иммунологом в Медицинском центре здоровья нации город Липецк. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о клетках белой крови, так называемых лимфоцитах. Достаточно много запросов в интернете бывает, когда люди спрашивают, что такое лимфоциты, почему они могут повышаться, почему они могут повыша понижаться в крови, при каких состояниях это случается. Итак, мы с вами говорим о повышенной концентрации лимфоцитов, тогда, когда это лимфоцитоз. И при каких же заболеваниях, в первую очередь, мы будем видеть, повышение концентрации, вернее, повышение количества лимфоцитов в крови. Итак, это банальный грипп. При гриппе всегда будет лимфоцитоз, независимо от того, какая тяжесть состояния, либо это стертая форма гриппа, либо это легкая, либо средней тяжести, либо тяжелая. Далее, при э, каких еще состояниях? В начальных стадиях заболевания ВИЧ-инфекцией тоже будет лимфоцитоз. Дальше, инфекционный мононуклеоз. Это заболевание, которое вызывается, как правило, вирусом герпеса четвертого типа, Эпштейн-бар инфекции, и при нем тоже всегда будет лимфоцитоз. Дальше герпес. В принципе, любая герпетическая инфекция, как то герпес первого типа, герпес второго типа. Ну, первый тип тот, который губы нос высыпает, второй тип это половой герпес, третий тип это ветрянка, четвертый тип Эпштейн-бар инфекция, пятый тип это цитомегаловирус, шестой тип сам по себе вот, при любом актив, активном герпесе всегда в крови тоже будет лимфостоз. Дальше. Ну... Мы уже говорили с вами о э, ветрянке, это герпес третьего типа. Тоже при э, ветрянке или ветряной оспе всегда тоже будет лимфоцитоз. Дальше вирусные гепатиты. Как-то А гепатит, Б, С, не А, не Б, дельта гепатит. Любые вирусные гепатиты тоже будут изменять формулу крови, вызывая повышение лимфоцитов в крови. А, дальше краснуха. Детская вроде инфекция, но вот при ней это тоже вирусы, которые будут активно стимулировать иммунную систему для выработки повышенного количества лимфоцитов. Дальше, коклюш, аденовирусная инфекция. Дети очень часто болеют аденовирусной инфекцией, поэтому лимфоцитоз у них может быть. Дальше, эпидемический паратит, или в народе его называют свинка. Это тоже будет основной причиной лимфоцитозов. Что еще может вызвать лимфоцитарную реакцию или повышение? Такое серьезное заболевание, как сифилис, как туберкулез, это тоже будет лимфоцитоз, бруцеллез, дальше, токсоплазмоз. Вот это основной перечень инфекционных заболеваний, при которых будет идти повышение э, лимфоцитов в крови. Мы сейчас с вами поговорили о лимфоцитозе, который возникает преимущественно при инфекционных каких-то заболеваниях. Но есть ряд заболеваний, которые могут вызвать лимфоцитоз и неинфекционной природы. Ну, допустим, такое грозное заболевание, как лимфобластный лейкоз. Там огромное количество лимфоцитов будет. Он может быть лимфобластный лейкоз острый, может быть хронический. Естественно, это серьезное грозное заболевание, при нем будет катастрофически в десятки, в сотни раз превышение количества лимфоцитов. Дальше. Лимфогранулойматоз тоже онкологическое заболевание с преимущественным поражением лимфоузлов тоже может вызвать лимфоцитоз, вернее всегда вызывает лимфоцитоз. А, заболевания крови а, из серии онкологических такие как лимфомы разные лимфомы тоже могут вызвать лимфоцитоз и всегда вызывают дальше лимфосаркомы особое злокачественное заболевание тоже может и миеломная болезнь вот это те заболевания при которых тоже мы можем видеть повышение количества лимфоцитов в периферической крови дальше но есть еще и другие состояния, которые не связаны с онкологическими заболеваниями, не связаны с инфекционными паразитарными заболеваниями, а тоже могут резко изменять работу иммунной системы и стимулировать иммунную систему на повышение количества лимфоцитов. Как ни странно, это алкоголизм. Как правило, идет на фоне алкоголизма хроническое истощение иммунной системы, но в первом этапе бурный рост или подпрыгивает количество лимфоцитов. Дальше. Частое курение, табакокурение тоже может вызвать скачок выработки лимфоцитов. Прием наркотических веществ. Прием некоторых лекарственных веществ, таких, например, как некоторые аналгетики, некоторые антибиотики, они могут вызывать вот эту реакцию повышения уровня лимфоцитов. Дальше, в женском организме состояние перед менструацией может вызываться лимфоцит. В этот период может в организме повышаться концентрация количества лимфоцитов в крови. Длительное голодание, диеты. Длительное употребление пищи, богатой углеводами, тоже может вызвать лимфоцитоз. Там немножко другой механизм. Чаще всего это связано с непрямым воздействием углеводов на концентрацию лимфоцитов, а посредованное через разрастание бродильной флоры в кишечнике, через разрастание грибковой флоры, и уже микробиота кишечника будет стимулировать лимфоцитарные изменения, то бишь вызывать лимфоцитоз или повышение концентрации лимфоцитов в крови. Дальше. Поражение щитовидной железы, в частности гипотиреоз, тоже будет постоянно, или аутоиммунный тиридит, тоже будет постоянно стимулировать повышенную концентрацию лимфоцитов. Различные аллергические состояния могут спровоцировать лимфоцитоз. Дальше, отравление токсическими веществами, такими как свинец, мышьяк, дисульфит углерода, Любое нарушение иммунитета тоже может на первых этапах вызывать лимфоцитоз. Эндокринные нарушения. В первую очередь, конечно, это нарушение работы щитовидной железы, но может быть и нарушение работы надпочечников, может быть нарушение работы яичников у женщин, яичек у мужчин. Дальше ранние стадии некоторых онкологических заболеваний когда идет активация лимфоцитарного звена мы тоже в этот период будем видеть повышение лимфоцитов неврастении стрессы как ни странно недостаток витамина b12 и в пище естественно в крови травмы и ранения ожоги всегда на первом этапе вот лучевые поражения удаление селезенки бывают ситуации когда трав, травмы там и есть необходимость удалить селезенку это тоже может стимулировать повышение лимфоцитов. Применение некоторых вакцин. При вакцинации мы подразумеваем всегда, что будет какой-то период повышения лимфоцитов. Это нормально, потому что мы вводим вакцину, которая является либо частичкой, либо ослабленным возбудителем инфекционных заболеваний. И иммунная система будет вести себя как на обычного вирус, возбудителя, на вирусы, на бактерию, на грибы и так далее. Ну и, конечно, об этом не нужно забывать, людям интенсивно занимающимся спортом, ибо чрезмерные физические нагрузки тоже могут привести к вот тому состоянию лимфоцитоза, когда количество лимфоцитов в крови повышается. Но есть еще ряд заболеваний, так называемые аутоиммунные заболевания, которые тоже могут привести к повышению лимфоцитов в крови. И в первую очередь это болезни крона, дальше ревматоидные артриты, системная красная волчанка, это те заболевания, при которых иммунная система дает извращенный иммунный ответ и начинает активно атаковать свои собственные здоровые клетки, ткани и так далее. Я не случайно остановилась вот так подробно на тех заболеваниях, и состояниях, при которых мы будем видеть повышенную концентрацию лимфоцитов в крови или лимфоцитоз. Сам по себе лимфоцитоз это не диагноз. Это состояние, которое может отражать вот тот огромный перечень диагнозов, о которых мы с вами сегодня поговорили. Поэтому если вы... Сдав общий анализ развернутой крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, увидели, что концентрация ваших лимфоцитов вышла за референсное значение в зависимости от вашего возраста. Сегодня обычно в бланках даются параллельно нормы, и вы прекрасно это можете сравнить или найти в интернете нормы. И вы будете видеть, что у вас, допустим, случился лимфоцитоз, то это должно быть для вас важным сигналом для того, чтобы обратиться к врачу и разобраться, за счет чего ваша иммунная система бурно работает, какое у вас заболевание есть или какая, какое состояние в организме. Дорогие друзья, если у вас после того, что вы сейчас прослушали, возникли еще какие-то вопросы, вы можете спокойно их записать или задать нам под нашим видео. Всего вам хорошего и будьте здоровы. И пусть ваши клетки иммунной системы всегда стоят на страже и пребывают в коридоре нормы.